Привет друзья, с вами Амир Исламов, судя по активности на прошлом видео по созданию анимации в After Effects Рубрика вам зашла и мы можем ее продолжать Сегодня будем снова практиковаться в создании простенькой анимации для Insta Stories Будем создавать вот такую вот анимацию Выезжание текста, появление девушки и вот такой вот полоски Довольно популярный эффект Раз, два, три и появление круга Единственное, что здесь я немножко покрамсал нашу девушку, потому что не проверил обтравку на другом фоне. Увидел я ее уже позже, вот в этом месте. Так делать вот не нужно, не крамсайте людей, в том числе в программе Photoshop. Поэтому я сейчас заменю это изображение девушке. Давайте перейдем в Photoshop и рассмотрим дизайн, над которым будем работать. Девушку я уже заменил. У нас такая вот полоса, здесь ничего сложного, абсолютно делать с помощью инструмента перо. В Photoshop есть инструмент удобный, это перо кривизны, он помогает рисовать плавные линии, вне зависимости от положения точек. А вот я рисовал с помощью него. В After Effects такого инструмента нет, придется обходиться без него. Это такой вот набросок, по которому мы будем, можно сказать, обводить наш дизайн в After Effects. Но обводить, конечно, не полностью, обводить мы будем только вот эту линию пера. Все, у нас две разных папки мы будем создавать анимацию одну на его примере можно создавать хоть сколько главное понять именно принцип мы сохраняем этот макет переходим в программу after effects создаем новую композицию размерами 1080 на 1920 пикселей 30 кадров в секунду где-то на 10 секунд я думаю нам хватит нажимаем ok дальше в этом окне открываем наш psd исходник дизайн psd выбираем так вот здесь вот enable adobe photoshop чтобы у нас здесь все было четко по слоям так где-то у нас photoshop psd вот он photoshop импорт композиция со слоями и нажимаем ОК. OK. Оставляем как есть. ОК. OK. И дальше дважды щелкаем на папку дизайн. Вот, у нас автоматически открылась наша композиция вот в этом окне. Как видите, из папок, которые были в Photoshop, у нас создали отдельные композиции. Сейчас покажу. У нас папки заголовок декоратив 1, 2 и бэкграунд отдельным фоном, отдельным слоем. Перейдем в Photoshop и видим, что здесь тоже один декоратив-заголовок. Поэтому важно именно в фотошопе еще все это дело правильно разгруппировать по группам и переименовать, чтобы было сразу же понятно. Я буду анимировать заголовок, именно его выезд, появление девушки, композиция 1, второй девушки, композиция 2. Но в этом уроке я покажу, думаю, только одну девушку. Декоратив у нас остается неизменным. Можно даже его заблокировать, чтобы мы случайно его не сдвинули в сторону. Для начала будем анимировать именно появление девушки. Включим глаз. Щелкаем дважды на композицию. Раз, два. У нас откроется девушка на новом слое. Видите, я вырезал ее тоже. Не супер круто. Здесь есть косяки. Их не видно будет, конечно, на бежевом фоне. Можно даже сразу здесь создать. New. Solid. И выбрать наш цвет. Окей. Okay. Вот он. И переместить его в самый низ. Позже можно его удалить будет, чтобы здесь она нас не мешала, черный фон. Что мы делаем? Смотрим по папкам. Текст. Так, текст, круг мы будем анимировать чуть позже, можно пока что их скрыть, чтобы нам не мешали. Именно сейчас мне важно заанимировать вот это появление полоски. Это самый интересный, наверное, эффект в этом уроке. Это девушка. Можете ее сразу нажать Enter и переименовать нам было понятно фигура и линия линия нам будет нужна чисто чтобы по ней обвести с помощью инструмента перо потому что здесь он является не шейповым объектом объектом я не знаю почему это сделано возможно можно его перевести в шейп я знаю что текстовый слой можно перевести в соответственно текст чтобы можно его редактировать нажав вот сюда конверта editable текст а вот у слоя с линией почему-то я не вижу такого конвертирует именно в шейповый объект. Возможно, такая функция есть. Если вы знаете, напишите в комментариях. Но пока что будем чисто пользоваться как обводкой. Переходим в трансформация. opacity. Я делаю это для того, чтобы ее было еле видно. Где-то на 10%. Вот. Чтобы был как ориентир. Здесь немножко увеличим. Берем инструмент перо. Скроем. Так. Здесь единственная ошибка, которую вы можете допустить Смотрите, когда мы берем инструмент Перо, в After Effects есть горячая клавица G, а не P, как в фотошопе Что мне кажется не совсем логично Смотрите, если у вас выделен слой С линии, либо любой другой Photoshop будет рисовать уже не Линии, не шейповые фигуры А с помощью маски Про маски мы чуть позже еще поговорим Чтобы такого не происходило, нужно нажать вот сюда вот, На неактивную область После этого мы выбираем Строк на 5 пикселей в моем случае. Цвет я выбрал такой же, как у меня был изначально. Фил мы выключаем. Чтобы выключить или поменять стиль обводки, нажимаем вот сюда и выбираем. Здесь также как в фотошопе. Градиент, заливка с помощью линии, либо выключения. Сейчас мне понадобится вот эта вот линия, еле заметная, только для того, чтобы произвести обводку. Ставим первую точку. В фотошопе я рисовал это с помощью другого инструмента в пере, который позволяет рисовать только кривыми линиями. Здесь такого нету. Так. У меня сейчас нет цели именно сделать точь-точно так же, как я создавал это либо я могу вернуться потом и подкорректировать. Два. В конце вы можете немножко подкорректировать ваши направляющие. Зажимаем клавишу Ctrl. Первая и последняя точка, по-моему, у меня корректировались без Ctrl. Да, вот. Автоматически ставится. В остальных случаях жмем Ctrl и подтягиваем. Все. Как только вы добились нужного результата, можете удалить прошлый слой с обводкой. Где у нас линия? Мы его убираем. А все-таки более логично назвать, линия. Готово. Круг также включим. И текст также включим. Сейчас я заанимирую изначальное появление нашей девушки. Она у вас будет появляться с левой стороны, слева направо. Но для этого мне нужно привязать вот эти вот объекты, линии, круг и текст к нашей девушке, чтобы они двигались вместе с ней. Для этого нажимаем вот сюда, на привязку, девушка, ценник у нас будет привязываться к кругу, а круг будет также привязываться к девушке. Все, теперь когда я перемещаю нашу девушку, все остальные линии также идут вслед за ней. Рук пока что можно скрыть. Начинаем расставлять точки. Первая это точка по позиции. Горячая клавиша P, Position. Нажимаем на P. Все. Где-то на первой секунде она у нас будет появляться. Попробуем сначала одну секунду. Ставим точку Position. Она у нас будет именно в этой точке находиться. Значит выставляем первую точку. Задвигаем вот сюда на нулевую секунду. В нулевой секунде она у нас будет находиться где-то с левой стороны. Так, удобнее все-таки вот здесь подешим двигать. Первую координацию, координату, сдвигаем влево. Это значит, за одну секунду она преодолеет у нас вот этот вот путь. Выделяем. Включи, нажимаем F9, чтобы движение было более плавное. Воспроизводим. Так, первое воспроизведение у нас идет рендеринг. Еще раз. Хочется пошустрее, мне кажется медленно Чтобы было пошустрее, мы просто последний ключ сдвигаем с одной секунды где-то на Треть, возможно Вот так, наполовину даже Чуть больше, чем на половину. Смотрим Да, вот так вполне, наверное, нормально Раз Двигаться нас будет не с нулевой секунды Там будет еще время для появления текста в сторону Выделяем оба ключа, сдвигаем Чуть-чуть еще его вправо. Где-то на одну секунду, думаю. Все, сейчас будем работать именно вот начиная с первой секунды. Позже поймете почему, но ну, вот там текст, это шанджан, который он будет находиться по центру, а потом подниматься вверх. Как раз таки на это понадобится примерно одну секунду. Так. Мы заанимировали появление девушки. По идее, вот в этом месте еще не будет этой полоски. Начинаем анимировать их. Нам нужна будет слой с линией. Так, линия будет проявляться где-то за одну секунду, наверное. Нажимаем на Add и включаем. Так, так, так, так, так. Тримпа. Вот он. Вот по этому параметру мы будем производить анимацию. Тримпад это плавное появление шейпов. Смотрите, как это работает. Можете проверить. Повертеть старт. Так. Случайно свернул. Чуть-чуть увеличим. Вот смотрите, видите, как появляется плавно. Изначально стоит позиция 0. И можно сделать так, что, к примеру, линия идет двигается и вслед за ней двигается еще ее начало. Но мне это не нужно, мне нужно просто, чтобы она плавно появлялась. Анимировать будем по позиции and с нуля до 100 Да. Первая позиция будет нулевая. Нажимаем вот сюда на ключ, сдвигаем немножечко в сторону ключ по таймлайну и увеличиваем до 100 все. Автор всех запомнил, что в этой точке у нас будет 0, в этой точке 100%. Выделяем оба слоя, нажимаем F9. Слой, говорю, ключей. Проверяем. Девушка появилась. Плавно появляется линия. Так, еще раз проверяем. Обязательно после рендеринга проверьте и включите анимацию еще раз, потому что она будет идти уже быстрее. Ну, думаю, то что нужно. Не слишком быстро, не слишком медленно. После того, как у нас воспроизвелась линия, ших-ших-ших, у нас появляется круг. Включаем. Круг. Вот. Есть одно но, у нас здесь точка поворота, anchor point, так называемый, находится с левой стороны. Вот он. Мне нужно, чтобы он был по центру. Чтобы это сделать, зажимаем к. Ctrl, и дважды щелкаем вот сюда. Раз, два, все. Я показывал про нее в прошлом уроке, то, что если она будет у нас с левой стороны, и, к примеру, буду делать вращение. Так, где у нас? Rotation, вращение. Она будет вращаться у меня именно по этой позиции, по этой точке. А мне нужно, чтобы это было по центру. Так, анимировать будем по Scale, по масштабу. В этой точке у нас масштаб проверим по этой анимации, я хочу чтобы масштаб уже проявлялся чуть раньше, чем линия пойдет до конца 1, 2, 3, 4, 5 где-то вот в этой позиции у меня масштаб появится, хотя вот здесь будет нормально, ставим scale а вот здесь он мне будет плавно уже увеличиваться Вернее, будет сначала нулевым. Мне кажется, слишком быстро нажимаем F9. Так, где у нас линия, чтобы не видеть эти ключи также? Чуть-чуть увеличим таймлайн. Проверяем. Линия идет. Раз, круг. Слишком быстро. Нужно чуть-чуть быстрее. Чуть-чуть медленнее. Так, вот сюда. Сверяем. Раз, два. Самое то, только я хочу, чтобы линия шла все-таки дальше. Потому что вот в этой точке видно, что линия прям врезается в круг. Сначала останавливается, а потом круг догоняет. Мне это не нужно, поэтому линию нужно немножечко продлить. Выбираем этот слой, берем инструмент. Перо, горячая клавиша G. И чуть-чуть его продляем. Так, либо просто дорисовываем. Вот, то что нужно. Смотрим еще раз, раз, два, три. Ну, практически появляется девушка. Раз слишком быстро делается последний рывок. Мне это не нравится. Круг должен догнать раньше. Это вот здесь. Раз круг начинает увеличиваться. Все. Теперь такого прям врезания сильного не видно. Еще может этот чуток сдвинуть. Проверяем. Анимация плавная, все окей. Скорость то, что нужно. Вызвала какая-то ошибка. Раз. Чуток подглючил у меня After Effects, я его перезагрузил. Хорошо, что сохранил заранее проект. Сейчас смотрю на анимацию, мне кажется, стоит сделать появление круга чуть-чуть шестрее. Бум. Да, где-то вот здесь вот. Он должен уже увеличиваться. Слишком-слишком он размеренно появляется. Вот, сейчас то, что нужно. Включим платье от 999 рублей. На платье мы повешаем анимацию по opacity, по непрозрачности. Так, вот здесь будет анимация начинаться. Так, Выбираем слой платья. И нажимаем на горячую клавишу T, чтобы появилась быстро анимация по opacity. В данном ключе у нас анимация будет появляться так, на нуле. И как только круг увеличится до конца, опасность будет проявляться на 100%. Выделяем ключи, нажимаем F9. Проверяем. Появление девушки, появление... Угу, не включил главное видимость и смотрю. Единственный момент, только смотрите, у нас видно перо выбивается вот сюда, мне нужно вот этот слой с линией переместить под слой с кругом. Принцип абсолютно тот же, что и в фотошопе. Для тех, кто знаком с той программой, будет легко. А для тех, кто с фотошопом совсем не знаком, зачем смотреть этот урок? Ну и плюс у меня скоро будет, думаю, несколько видео с нуля, с полного фотошопа, чтобы разобраться и делать такие же вот инстасторис. Раз, два, три. Все, девушку мы заанимировали с вами, переходим в нашу основную композицию. Находится вот здесь дизайн. Это что за комп один мне вообще не нужна. Так, проверяем вот здесь. Раз, появилось. Вот в этой точке у меня должен уходить текст вверх. Шанжан. Выбираем его. Заголовок. Анимация по позиции. Включаем P. Эта точка будет наверху. В первой точке надпись Шанжан у нас будет находиться по центру. сдвигаем эту точку. Вот сюда. Это делается для того, чтобы пользователь мог спокойно прочитать название нашего салона. Даже можно было, конечно, еще чуть задержку поставить. Ну да ладно. Плавное появление. Все. Сейчас давайте так и сделаем. В центре сделаем еще небольшую паузу. Сдвинем эти два ключа. Поставим здесь еще один ключ. Раз. Вот в этой точке. Мы просто Ctrl-C, Ctrl-V продублируем. Все. Тут какое-то время будет находиться по центру, потом пойдет вверх и появление девушки. Да, точки можно ключи. Копировать, вырезать, вставлять все точно так же. Как и слои. Друзья, я не показал самую важную часть, как сделать, чтобы часть линии заходила за девушки. И Исправимся. Открываем композицию 1, включаем ее, выбираем слой с линии. Вот здесь нам как раз таки понадобится работа с пером в режиме маска. Выбираем инструмент перо. Так. Вот, выбираем линию. Здесь включаем маска. Все, переключились. Теперь мне нужно с помощью маски скрыть часть вот этих вот линий. Начинать будем отсюда. Что я хочу, чтобы здесь линия у нас заходила за девушку В этой части будет виднеться Вот в этой части линия будет уходить как будто бы за девушку Что мы делаем? Мы выделяем эту область Жмем раз, два, неважно как три, Просто обводим Соединяем наши точки Ага, видите, у нас исчезли вот эти линии А это проявилось Нам этого не нужно Мы переключаем режим маски Разворачиваем здесь mask и выбираем вот здесь вот по-моему Subtract. да сорян за мое произношение <laughs> наюжеснейшая, я знаю Справимся, как-нибудь вот в этом месте появляется так я хочу, чтобы вот здесь вот за рукой ее было не видно, снова выделяем Раз, двась. Выбираем режим наложения. Той же самый. Исключение. Так, здесь виднеется. И здесь снова заплатим. линии наши прячется. Три, четыре. По такому же принципу расставляем другие точки. Я сейчас видео немножко ускорю. Проверяем финальный вариант анимации, так, дизайн, включаем, шанжан, появляется вверх, появляется девушка, линия, круг, все. Точно так же можно сделать, к примеру, более медленную анимацию, если вам кажется, что она слишком шустрая, особенно вот эта вот линия. Это все уже субъективно, кому как нравится, нравится вашим заказчикам или нет. Видео буду я заканчивать, продолжать сейчас не буду, потому что принцип анимации второй девушки точно такой же. Вы добавляете ее, анимируете отдельным файлом и сдвигаете по позициям. Это все я показал, ничего сложного абсолютно нет. Все исходники к этому видео я приложу в описании к этому ролику, вернее ссылку на него, ссылка идет потом на блог мой ВКонтакте. Не забудьте попутно подписаться на него, здесь тоже много очень полезной информации, в том числе подписывайтесь на бонусы здесь подробно не рассказывал, вам придет много-много полезных материалов, книжек по дизайну и куча другого. Если видео вам было полезно, обязательно напишите об этом в комментарии, я продолжу эту рубрику, возможно дойдем до чуть более сложных вариантов анимации. Всем спасибо за внимание, пока!